Всем привет! С вами в эфире Портал 713, я его ведущая Хмелькова Ольга. И сегодня мы продолжаем разбирать с вами тему ЖКХ. И я отвечу на многие ваши вопросы и самый часто задаваемый вопрос – это с чего начать? С чего начать, куда бежать, что делать? У всех уже конфликты с управляющими компаниями, у всех уже идут судебные разбирательства, у многих уже отрезают от ресурсов и от всего остального. С чего же все-таки начать в в решении вопросов ЖКХ, да, я вас не призываю к какой-то борьбе, к сопротивлению и так далее, да, давайте называть это другими именами. У нас есть проблема, которую нужно решать. Никто у нас ни с кем не борется, да, мы просто отстаиваем свои права, которые даны нам законом, в том числе и законом Российской Федерации. Эти законы все есть, права у народа есть, их нужно просто взять. Так вот, с чего начать? Номер один. Номер один, с чего мы начинаем? Мы начинаем изучение вопроса, чья же, собственно говоря, земля, на которой стоит дом. Так вот, для того, чтобы понять, чья земля, вы должны прочитать внимательно постановление Верховного Суда Российской Федерации 27 декабря 1991 года за номером 3020-1. О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на Федеральную собственность, государственную собственность, республик в составе Российской Федерации, краев областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность. Так вот, ребята, вся ваша земля захвачена муниципалами. Абсолютно вся. В законодательстве Российской Федерации выделяется три. Типа собственников, чтобы вы понимали. Три типа. Первый вид собственников называется владелец. Владелец – это тот, кто владеет землей. Закон строго охраняет владельцев земли даже от собственников. Кто такие собственники? Подходим ко второму вопросу. Собственники – Имущество или собственники недвижимого имущества – это особый вид собственников, который владеет строениями, зданиями, сооружениями, неразрывно связанными с землей. Вот этих собственников называют собственник имущества. Либо еще по аналогии вы встретите в других законодательных актах формулировку «собственник недвижимого имущества». И есть третья категория собственников – которая называется ⁇ Собственники недвижимой вещи ⁇ Здесь у собственников недвижимой вещи уже не идет а, связки с землей. То есть это то, что имеет, что не движется, первое, да, и имеет четко выделенные границы. Все, ребята. Больше к собственникам недвижимой вещи как бы а, никаких формулировок нет. То есть ваши так называемые квартиры, хотя это не квартиры, мы сейчас будем разбираться, что же вы такое имеете в собственности. Да? Вот эта вот зверушка, которую вы имеете в собственности, называется недвижимая вещь. И вы все, владельцы квартир, жилых помещений, нежилых помещений, являетесь никем иным, как собственником недвижимой вещи. У собственников недвижимой вещи есть один очень большой нюанс. Не обязательно эта вещь связана с землей. Точнее, она вообще не связана с землей никак. Это спертый воздух между стен. Вот. Собственники недвижимой вещи владеют этой вещью по границам, которые зарегистрированы в соответствующих органах. В ТБТИ, в Росреестре выделен кадастровый номер этой вещи. И вот, вот тем, что выделено и зарегистрировано, вы и владеете... То бишь квадратными метрами, именно в той формулировке, как написала ТБТИ вам, да, там 73,6 квадратных метров. И вы владеете границами. Все, ребята, никаких там э, других приблуд быть не должно, только границы и квадратные метры. Еще раз повторю. Так вот, под запись прям. Есть три типа так называемых собственников. Первый – это владелец земли. Тот, кто пользуется и распоряжается, владеет, пользуется, распоряжается бессрочно земельным участком на каких-либо основаниях. Да? Ну, то есть должны быть законные основания в виде актов и так далее. У муниципалов вот этим основанием является постановление Верховного суда Российской Федерации за номером 3020-1. Понятно, да? Второй вид собственников – это собственники имущества или собственники недвижимого имущества. Это те же самые муниципалы, ребята, те же самые муниципалы. По тому же самому постановлению они владеют, пользуются и распоряжаются неразрывно связанными с землей, зданиями, строениями и сооружениями. А вы, дорогие мои, Являетесь никем иным, как собственником недвижимой вещи. И вы владеете ровно по границам этой собственностью. И ровно тем, что зарегистрировано по 218-му федеральному закону и имеет кадастровый номер. Все, Больше вы ничем не владеете. Так вот, давайте разбираться дальше. Значит, первый вопрос вы выяснили, да, что вы не владелец земли, вы не собственник здания, вы владеете недвижимой вещью, которая называется либо квартира, либо жилое помещение. А вот теперь давайте разбираться, в каком же все-таки доме вы живете. Это второй вопрос, с чего нужно начать для формирования у вас понимания всей этой ситуации. Так вот, ребята, значит, что нам говорит по этому поводу Жилищный кодекс Российской Федерации? А Жилищный кодекс нам говорит, что у нас есть статья 36 Жилищного кодекса, что э, у нас есть многоквартирные дома, в которых на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме принадлежит собственникам помещений. То есть, что такое многоквартирные дома? Многоквартирные дома – это бывшие кондоминиумы. Бывшие кондоминиумы. Раньше был такой федеральный закон по кондоминиумам. Вот. То есть этот закон упразднен был в связи с введением в действие жилищного кодекса Российской Федерации. И что это значит? А это значит, что ничего не поменялось. Жилищный кодекс Российской Федерации написан весь для кондоминиумов, для бывших кондоминиумов, которые они переименовали в многоквартирные дома. Никакого отношения к вам, дорогие собственники недвижимой вещи, это вообще не имеет абсолютно. Жилищный кодекс Российской Федерации на вас не распространяется. Я обосную свою позицию. В статье 36 Жилищного кодекса четко сказано, кто такие многоквартирные дома. Что должно быть у собственников многоквартирного дома зарегистрировано в праве собственности. Так вот, зарегистрировано у них должно быть помещение, которым они владеют, по границам. Иные помещения в данном доме – это лестничные этажи, подвалы, лифтовые шахты, да, что еще может быть – крыши домов и так далее. Все это перечислено. Ну давайте я вам зачитаю, что перечислено: иные помещения для удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников помещений в данном доме, включая помещения, предназначенные для организации их досуга, культурного развития, детского творчества, занятий физической культурой спортом и подобных мероприятий. Дальше. Крыши, ограждающие несущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарное, техническое и другое оборудование. И самое главное, ребята, вот здесь вот прям восклицательный знак ставим. И собственность должна быть включен. Должен быть включен земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства. То есть все деревья, лавочки, все клумбы должны быть включены в собственность. Все ваши мусорки, все ваши лазилки детские, детские площадки, Площадки, все, что стоит на этом участке, включая сервитуты, все должно быть включено. Понятно, да? Ну, про сервитуты там отдельная история, я сейчас не буду углубляться. Это здания, сооружения, которые предназначены для, скажем так для обеспечения вашего дома, да, но, не, но это не является вашей собственностью. Допустим, какая-то теплоснабжающая организация поставила будку, да, у нее там насосы, это ее будка, ее насосы, она у нас стоит на вашей земле. Но собственник этой будки и насосов будет теплосеть. Да, или Мосводоканал, допустим, также ставит свои какое свое какое-то оборудование, трубы и так далее. Они не принадлежат вам. Вот. Тогда на это дело накладывается сервитут, так называемый. То есть на вашей земле стоит не ваша собственность, но она вам нужна для обеспечения вашего дома. Так вот, ребята, многоквартирные дома, многоквартирные дома, это бывшие кондоминиумы, это э, такие вот особый вид собственности, в котором все принадлежит собственникам, никому, иному. То есть полностью вся земля, все строения, все коммуникации, включая все сети инженерные, да, все принадлежит собственникам в равных долях, ну или соразмерно долям их помещений для проживания. Да? То есть все, э, здесь все пляшется от... Тех помещений от их размеров, которыми владеют собственники. Да? И соразмерно долям этих помещений тогда выделяются все остальные доли на землю, на имущество, на общее имущество и так далее. Понятно, да? Соответственно, в общей массе, в городах, в поселениях ваши дома относятся жилищным законодательством к типу «жилые дома». И этому, ребята, есть подтверждение, что же такое жилые дома. Но нам для того, чтобы понять, что такое жилые дома, давайте мы рассмотрим 16 статью Жилищного кодекса Российской Федерации. И в пункте 1 написано, к жилым помещениям относятся. Первое. Жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры, третья комната. Так вот, читаем пункт 2. Жилым домом. Признается индивидуально определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании. Третье. Квартирой признается структурно обособленное помещение в многоквартирном доме. Понятно? То есть, квартирами может называться помещение в многоквартирном доме. А что такое многоквартирный дом, мы с вами разобрали, да? Это бывший кондоминиум. Вот, поэтому, ребята, если у вас нету собственности в виде земли, в виде э, выделенной доли в праве общей доли, э, общего имущества вы не проживаете в многоквартирном доме, вы не собственник многоквартирного дома, поймите это, и у вас не квартира по жилищному законодательству. По жилищному законодательству вы владеете э, недвижимой вещью, которое называется «Жилое помещение в многоквартирном доме». Согласно постановлению 10.20-1 Верховного суда, весь фонд жилищный отнесен к государственному и к муниципальному. Поэтому на самом деле то, чем вы владеете, прям записывайте. Вы владеете недвижимой вещью а, нежилое а, «Жилое помещение в жилом доме муниципального жилищного фонда». Вот чем вы владеете, ребята, на самом деле. А не то, как нам хотят чиновники впарить это все дело. Нет. Читайте, пожалуйста, содержание своего права собственности. Что у вас написано а, в выписке, вот тем вы и владеете. Дальше вы должны понимать, что то, что не зарегистрировано, тем вы не можете владеть. Еще есть очень волшебный пункт. Я вам просто вот рекомендую всем взять статью 4 Жилищного кодекса, пункт 1. И пока вы не поймете, что там написано, вот вы от этой статьи не отходите, пожалуйста. Вот прочитайте ее 100 раз, если вам будет надо. 100 раз! Значит, читаем часть 1 пункта 1, статьи 4. И там написано, по-русски вам всем написано, возникновение, осуществление изменения, прекращения права владения, пользования, распоряжения жилыми помещениями государственного и муниципального жилищных фондов. То есть регистрировать права на вашу недвижимую вещь, можно только в государственном и не муниципальном жилищных фондах. Если право у вас зарегистрировано, значит фонд <говорит> однозначно государственный и муниципальный. Никакого частного, никакой частной собственности не регистрируется. Вот. Либо, я не знаю, не регистрируется точно в государственном и муниципальном жилищном фонде, как-то это делается по-другому. Но сейчас нас это не колышет. Понимаете, в чем дело? Если вы там где-то зарегистрированы, да, то однозначно это будет государственный и муниципальный жилищный фонд, если у вас есть регистрация. Потому что другую регистрацию жилищный кодекс Российской Федерации не подразумевает. 218-й федеральный закон о регистрации имущества работает только в отношении государственного и муниципального жилищных фондов. Поймите вы это наконец. Если вы что-то бежите регистрировать, то это однозначно принадлежит муниципалам. Однозначно. Если бы это не принадлежало муниципалам, вы это можете не регистрировать, И это ваше право. Всех, у кого есть надел земельный, выданный в СССР, всех, у кого есть избушка, которая построена в СССР, вы обладаете частной собственностью. Частной. И пока вы не регистрировались Понимаете, это ваше. Вы этим владеете, пользуетесь и распоряжаетесь на праве владельца. Кто такой владелец? Читаем статью 269 Гражданского кодекса Российской Федерации. Это лицо, которому земельный участок предоставлен в постоянное и бессрочное пользование, осуществляет владение и пользование этим участком в пределах установленных законом, иными правовыми актами и актами предоставления участков в пользовании. Понятно, да? Лицо, которому земельный участок предоставлен в пользовании, в бессрочное пользование, в праве, если иное не предусмотрено законом, самостоятельно использовать этот участок в целях, для которых он предоставлен. Самостоятельно использовать. Это означает, что если вы являетесь владельцем участка, вы на нем можете бурить скважины, Делать все, что угодно, сжигать мусор и так далее и тому подобное. То есть для тех целей, для которых он предоставлен, а это проживание, ведение сельского хозяйства или для чего он там был предоставлен вам, вы можете делать все, что подразумевает вот ваше право использования, да? то есть для чего он вам был предоставлен. Если это, допустим, ПМЖ, да, то, пожалуйста, стройте дом, бурите скважину, обеспечивайте себя электричеством, ставьте генератор, имеете полное право. Thank <laughs> you. Так вот, ребята, если у вас есть земля, если вы владелец этой земли, значит, никакой жилищный кодекс на вас не распространяется, никакой 218-й федеральный закон на вас не распространяется и не может быть к вам применен, никакие законы, требующие от вас, я не знаю, там, оплаты гидротехнических сооружений в виде скважины и тому подобное, колодцев и т.д. и т.п. Да, на вас не распространяется, вы собственник гоните всех лесом, вы не Никому ничего не должны. Это понятно? Так вот, вы у нас самые шоколадные ребята. <связывая> Для всех остальных, кто живет в городах, в поселениях и так далее, осознайте одну вещь. Все принадлежит муниципалам. Вы никто, и звать вас никак. Вы жители. А вот теперь будем разбираться, кто же такие жители. да? И осознавая, понимать, какие у жителей есть права. Ребята, мы, вы вообще в шоколаде на самом деле. Вы просто про это не знаете. Так вот, что нужно первым, первым номером сделать для этого? Для этого вам нужно взять в свои руки устав вашего поселения. Я вам сразу всем хочу сказать, с чего здесь нужно начинать расследование. Первое. Значит, вы осознаете, что тот устав, который висит на сайте вашего поселения, ничего общего с тем уставом, который зарегистрирован в налоговой, не имеет. вообще. Значит, я вам скажу, есть у нас закон о регистрации юридических лиц. Так вот, в этом законе четко прописано, что любое изменение в уставных документах должно быть зарегистрировано в налоговой инспекции, иначе это изменение не, счита, не, не наделяется юридической силой. Что мы делаем? Мы делаем два запроса. Первый запрос мы отправляем в налоговую инспекцию, просим предоставить устав, с которым вот это вот а, ваше правительство, вашей администрации было зарегистрировано. Причем, как это делается? открывайте устав, который есть на сайте, и смотрите, значит, что у вас там есть. Там есть администрация поселения. И там четко должно быть прописано, администрация поселения – это юридическое лицо. Дальше читайте внимательно, как... Должно называться по уставу это юридическое лицо. После того, как вы прочитаете, как это юридическое лицо должно называться по уставу, вы идете в egrayul.nalog.ru на этот сайт да, и ищите такое лицо по уставу. Я вам гарантирую, что такого лица вы не найдете. Это первое нарушение устава. Следующее. Значит, с этим уставом зарегистрировано другое юридическое лицо, а это служебный подлог. Значит, вот на другое юридическое лицо, которое вы найдете, вот на, к тому лицу, пожалуйста, на то лицо в налоговую инспекцию сделайте запрос, что я являюсь жителем этого поселения на основании своей регистрации, да, нас же всех зарегистрировали, вот, я проживаю, поэтому, пожалуйста, я вот прошу предоставить мне вот этот устав. Значит, если вы откроете выписку EGRAIL, вы увидите, что как только ваша контора Никонора была зарегистрирована, больше устав не менялся. И вот эту всю лабуду, которую пишут вам на сайте, это все туфта. Это все вата, которую вам впаривают. Уж простите за жаргон, но это так и есть. Дальше, значит, вы пишете в свою администрацию запрос. да, на последнем, В последнем пункте устава, как правило, у всех написано, где располагается юридически значимый экземпляр устава. Вот прям прочитайте, там последнее положение, там один или два положения будут про это написаны. Как правило, у мэра Перо и второе где-нибудь в Гурдуме. Вот. Там два места, как правило, два юридически значимых экземпляра будут там располагаться. Так вот, к вот этим вот товарищам, которые удерживают устав, по-другому никак не могу назвать, именно удерживают. Вот к ним и пишите, что поскольку федеральным законом о регистрации юридических лиц четко прописано, да, что... Уставы при внесении в них изменений должны регистрироваться в налоговой инспекция, Поскольку по выписке я вижу, что нифига, товарищи у вас не зарегистрировано. Да, значит, предоставьте мне экземпляр юридически значимого устава, который хранится согласно пункту такому-то устава, вот в этом месте и вот в этом месте. Предоставьте э, качественную, нормальную, по закону заверенную копию. да? Не просто там, абы как там, отсканируйте. Нет-нет-нет, давайте мне, пожалуйста, заверяйте, как положено. Вы берете этот устав, ребята, вот, и в этом уставе написаны прекрасные вещи. Вы там потом ознакомитесь, почитаете, если добудете, потому что эти твари не дают. Вот, Ладно, дело не в этом. Прочитайте хотя бы тот устав, который у вас на сайте написан. И там написано прекрасные слова, вот прекрасные, что жители поселения являются высшей властью. Вот, и имеют право непосредственно значит, эту власть осуществлять. Ну все, нам больше ничего не надо. Вот, мы являемся высшей властью. Да? Мэр Пер является никем иным, как вот слугой народа, нашим исполнителем. То есть мы ему можем диктовать вообще там все, что угодно делать. Но я не знаю, как в других городах. А у нас Собянин тут, конечно, прикрылся по полной. То есть ему нельзя ни импичмент сделать, ничего нельзя сделать. В общем, он так себя обезопасил. Он думает, что он будет династией править. тут. Я не знаю, как это после смерти будет передаваться все по наследству. Но на самом деле, ребят, это не так, то есть э, все эти законы можно признать э, недействительными и так далее. Вот, но тем не менее, просто знайте, да, что очень многие зажравшиеся мэры себя тут, понимаете, обезопашивают. Вот, что вы должны понять? Значит, из устава вы должны понять, что вы в своем поселении высшая власть, а это просто слуги народа. И это нам, ребята, открывает руки, развязывает руки, открывает глаза и вообще делает жизнь краше. Я сейчас объясню, почему. Потому что по уставу, по уставу, там четко будет прописано, что все имущество, вся забота о населении, вся лежит на хрупких плечах вашего мэра-пэра. И он обязан, обязан таки этим всем управлять, распоряжаться и владеть. Так вот, ребята, значит, если у нас по... Постановлению Верховного Суда, все принадлежит муниципалитету. А своим уставом мэр принял на себя вот это имущество, что он им владеет, пользуется, распоряжается, население все обеспечивает. Там четко написано в этих уставах, ребят, внимательно читайте, вот, что всем они, всем они владеют, всем они распоряжаются. Так мы, значит, как жители, мы умываем ручки, умываем ручки, поднимаем их кверху, лапки, да, и мы ничего не делаем, нам все должны по закону. Поймите, пожалуйста, это абсолютно все нам должны по закону. Так вот, читаем внимательно наш устав, и в вашем уставе вы прекрасненько все это напишите. Значит, этот устав не просто так написан, да? он написан в рамках 131-го федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления где есть замечательная моя любимая статья 14 «Вопросы местного значения городского и сельского поселения». Так вот, к вопросам местного значения относятся «Третий – владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения». Также туда относится организация, поселения, в границах поселения электро, тепло, газа, вода, водоотведение, снабжение населения твердым топливом в пределах полномочий, установленных законодательством. Полномочия мы сейчас будем читать и изучать, что же там по полномочиям значит, установлено. Ребята. Понятно, да? То есть любой устав разработан в, в рамках 131 федерального закона, где федеральным законом уже определено статьей 14 пунктами 3 и 4 всем владеть распоряжаться и населению все обеспечивать. Встает один вопрос, кто же такое население? Это прекрасный вопрос, товарищи, это просто прекрасный вопрос. Открываем ваш устав. Вот я делаю на примере устава города Москвы и читаю. Статья 3. Устава города Москвы. Население города Москвы. Пункт 1. Жители города Москвы, в скобочках «москвичи» – это граждане Российской Федерации, имеющие место жительства в городе Москве, независимо от сроков проживания, место рождения и национальности. Жители города Москвы в своей совокупности образуют городское сообщество. Второе. Жители города Москвы, а также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие на территории города Москвы, составляют население города Москвы. Понятно, кто такое население города Москвы? Так вот, для населения города Москвы, а это жители, а также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие на территории города Москвы. Значит, ребята, перевожу на русский язык. Если у вас есть регистрация, по месту жительства в городе Москве вы москвичи, все точка, вы население города Москвы. Регистрация есть, покажите выписку из домовой книги, что вы здесь зарегистрированы, все, больше от вас ничего не надо. Вы жители города Москвы. А теперь, значит, читаем, что же все-таки, возвращаемся наверх, да, что положено жителям. А жителям города Москвы положено все ресурсы. Да? И, собственно говоря, все имущество, все проблемы, связанные с владением, пользованием, распоряжением наших домов, лежат на руках, на плечах Собянина. Ну, это про Москву я сейчас говорю, про ваших городах у вас там свои мэры-пэры есть. Так вот, ребятушки, понятно, да, что мы как бы здесь умываем ручки. А как же они вообще все это дело делают? Да? Вот что же такое? Как, как же это? Как же это вообще? Значит, Давайте э, посмотрим, как, как они обязаны по закону на нас обеспечивать, нас, жителей. Как они обязаны обеспечивать? Так вот, есть такой прекрасный бюджетный кодекс Российской Федерации, в котором предусмотрено пунктом, э, значит, под пунктом 5 пункта 3 статьи 21 предусмотрены траты, то бишь расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в разрезе. Жилищное хозяйство, коммунальное хозяйство, благоустройство, прикладные научные исследования в области ЖКХ и другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства. Значит, в продолжении Жилищного кодекса у нас есть наш любимый приказ Минфина России от 11 декабря 2018 года за номером 259Н об утверждении порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирование расходов, источником финансирования и обеспечения которых являются целевые средства при казначейском сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на 2019 и на плановый период 2020 21 годов. Правовыми основаниями для разработки порядка 259Н являются положение статьи 5 Федеральной закона от 29 ноября 2018 года за номером 459. Это федеральный закон о федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов. А также сюда включены правила казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на 19 и на плановый 2020-2021 года. И все это дело утверждено постановлением правительства от 30 декабря 2018 года за номером 1765, которые устанавливают эти правила. Так вот, ребята, значит, что там написано в 259 Н? Я прям зачитываю. Открываю, зачитываю. В качестве оплаты обязательств юридического лица по договорам, заключаемым в целях приобретения услуг, связи, коммунальных услуг, электроэнергии, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров, железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществление работ по переносу, переустройству, присоединению принадлежащих юрлицам инженерных сетей коммуникаций сооружений в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности осуществление страхования в соответствии со страховым законодательством вот это все товарищи принадлежит жителям. Вот, жители на это все имеют полное право рассчитывать. Но нам сейчас, помимо железнодорожных и авиабилетов, да, это нам пока не интересно, давайте мы посмотрим коммунальные услуги. Что же такое коммунальные услуги, с чем это едят? Очень интересно. Так вот, мы открываем всеми любимое 354-е постановление. Боже, что я там вижу. Коммунальные услуги – это осуществление деятельности исполнителя по подаче потребителям любого коммунального ресурса в отдельности или два или более из них в любом сочетании с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий использования жилых домов. Понятно, ребятки, что такое коммунальная услуга? Это осуществление деятельности исполнителя с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий для земельных участков и расположенных на них жилых домов. Понятно? Коммунальные услуги – это не вода, не свет, не газ, не твердое топливо. Коммунальные услуги – это деятельность исполнителя по обеспечению вас всем необходимым. Понятненько, ребяточки? Читаем дальше. Кто же такие исполнители? Ой, с исполнителями у нас беда, беда, беда. Значит, исполнитель в том же самом 354-м постановлении написано, что исполнитель – это собственник помещения в многоквартирном доме. Собственник помещения… А, простите, не то читаю. Значит, исполнитель – это юридическое лицо, независимое независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, предоставляющий потребителю коммунальные услуги. То есть исполнитель – это тот, кто предоставляет вот эту коммунальную услугу, то есть тот, кто деятельность разводит бурную. Но вы знаете, в чем дело, что я очень долго копала, да, кто конкретно. Кто конкретно может быть исполнителем, и я таки нашла, вот, поэтому я вам сейчас всем по аналогии права, да, мы имеем право ссылаться на те нормативные документы, которые уже утратили силу, поскольку в действующих нормативно-правовых актах не указаны конкретные расшифровки и формулировки, да, то по аналогии права, как вот там раньше это применялось, раз законодатель не поменял формулировку и не установил иное, то есть новое трактование, да, тогда мы можем пользоваться старым, такое, какое оно было, такое, какое оно затвердело в памяти у людей. Да? Так вот, есть у нас предшествующее постановлению 354, постановление 1099 от 26 сентября 1994 года, в котором ребята, Ребята, написаны прекрасные слова. Исполнитель делится на три части. Значит, первые исполнители – это предприятия или учреждения в собственности, в полном хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находится жилищный фонд. То бишь, законодатель четко сказал, что исполнитель – это муниципалитет. Второе, какие еще бывают исполнители – это предприятия, предоставляющие потребителю коммунальные услуги для потребителей, проживающих в частном жилом фонде. Это вот товарищи для вас, у кого есть земля в собственности, да, во владении точнее. Вот для вас, для вас РСОшники, они э, отдельные графой идут, да, они идут отдельными исполнителями. И третье, ребятки, ну это прям бальзам на душу, да, это вот, вот наши любимые кондоминиумы, товарищества и другие объединения собственников, которым передано право управления многоквартирным домом, включая заключение договоров на обслуживание, включая обеспечение коммунальными услугами для потребителей, проживающих в жилищном фонде, находящимся в коллективной собственности. Понимаете, да? Так вот, ТСЖ, ЖСК, кооперативы и любые другие объединения собственников в многоквартирных домах обслуживаются управляющими компаниями. Все, точка. То есть к жилым домам муниципального жилищного фонда вы не имеете никакого отношения, и более того, вам даже запрещено иметь отношение. Только если а, сам муниципалитет по договору доверительного управления не передал вам в управление конкретный жилой дом. Так вот, а, для того, чтобы поставить точку в этом вопросе, ребята, подаете запрос в свою администрацию и говорите, перед, а, дайте мне копию договора доверительного управления, с управляющей организацией в отношении жилого дома, расположенного по адресу Тратата, ваш адрес. И смотрите, что там в этом договоре написано, чем конкретно ему управлять, какие конкретно работы и услуги значит, ему делает исполнитель. А мы уже прочитали, да, что исполнитель – это юрлицо, которое что делает? Которое осуществляет деятельность по подаче потребителям любого коммунального ресурса. Понятно, да? А любой коммунальный ресурс – это как раз там вода там, и так далее. Вот. Что там еще передали в доверительное управление, надо читать в этом договоре. Собирать плату. Грозить жильцам воздействие на перепланировки, на установку дверей в тамбурах и так далее, как правило, управляющая компания прав не имеет, если ей эти права не были переданы. Как правило, такие права по инспекции жилых домов имеет государственная жилищная инспекция. Только она имеет право выносить предписание вам, что вы там не там тамбурную дверь поставили или, я не знаю, там заколотили мусоропровод или еще что-то сделали, окна у вас там разбитые, открытые. Так вот, ребята, вот эти вопросы в государственной жилищной инспекции по вашему региону или по вашему району. Да, управляющая компания этими вопросами не пользуется и не владеет и вообще никак бы не имеет к этому никакого отношения. Компетенции таких у них нет и быть не может. Управляющая компания это та, которая подает вам воду, подает вам свет. Это та, которая моет окна, двери по расписанию, по 491 постановлению или по какому-то там. Все. Так, следующий вопрос, к которому мне хочется тоже перейти... Поскольку мы уже осознали, да, что у нас жилые дома, мы осознали, что мы собственники недвижимой вещи. Еще мы осознали, что мы жители, да, А жителям по бюджетному кодексу все оплачивается и оплачивается это все мэром пэром вот. управляющие компании только приходят, моют, им тоже этим же мэром пэром все оплачивается, они там все у нас моют, все должны нам предоставлять, все должно по 354-му постановлению летать, потому что 354-е постановление это постановление написанное в рамках э, прав потребителей, да, то есть мы по этому, по, по этому графику должны требовать 24 на 7 воду, канализацию, там, я не знаю, свет, да, в допустимых пределах и так далее, и тому подобное. Дальше переходим к следующему вопросу. Есть у нас такой прекрасный федеральный закон 210 об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. А мы с вами выяснили, да, что коммунальные услуги ⁇ это муниципальная и государственная услуга. Выше выяснили. Кому непонятно, 259 Н. Да, кому непонятно, 354 постановление ⁇ коммунальная услуга, да, поскольку это все государственное. Мы же про государство говорим сейчас. Так вот, государственные муниципальные услуги пунктом 1 статьи 8.210 ФЗ установлено бесплатный отпуск государственных и муниципальных услуг заявителям, то без жителям. Бесплатно они предоставляются. Дальше мы посмотрим почему. Еще есть основания почему. Погнали, ребята, дальше рассматривать этот вопрос. Значит, что мы здесь можем интересного разузнать? А вот интересное у нас следующее. Значит, для особо одаренных, я поясняю, я прямо сейчас 16 восклицательных знаков ставлю, для особо одаренных, кто в танке, выходим сейчас из танков, вытаскиваем вату из ушей, снимаем шлемы, разоружаем свой мозг и читаем. Значит, открываем 416-й федеральный закон о водоснабжении и водоотведении в нем ищем статью 15.1 вот прям ищем и читаем 15.1 пункт 2 указанная в части настоящей статьи в части 1 настоящей статьи обязанность. Не устанавливается в отношении абонентов, а часть 1 говорит про обязанность оплаты воды и водоотведения. Любой воды, горячей, холодной, подогретой, еле теплой и водоотведения их же, да, сточных вод. Значит, вот это устанавливается в статье 15.1, часть 1, там устанавливается обязанность для всех платить. Так вот, есть там же часть 2, читаем для особо одаренных. Вытаскиваем вату из ушей, валенки снимаем и читаем. Указанная в части 1 настоящей статьи, обязанность не устанавливается в отношении абонентов, являющихся собственниками и пользователями, в скобочках законными владельцами, жилых домов. Вы услышали все? Вода для всех бесплатная, для всей России. Вы это услышали? 416 федеральный закон. Для тех, кто в танке. Вода для всех бесплатная. Читаем дальше. Для собственников. Жилых домов и пользователей. Для собственников и пользователей жилых домов. Вы пользователи жилым домом, а не водой. Услышьте меня. Вы там пользователи водой. Кто там спорит? Вы пользователи жилого дома целиком. Так вот, для пользователей жилым домом вода бесплатная. Но также есть бонус для МКДшников. Ребята, бывшие кондоминиумы, для вас тоже тут бонус. И помещений в многоквартирных домах. То есть в МКД тоже вода бесплатная, так что не грустите, ребята, а вот у кого частная собственность э, на участке, у тех <laughs> бесплатная артезианская скважина, ребята, вода в стране безоплатная. Услышьте меня, наконец, те, кто там еще бегает с счетчиками, с ИПУ, с УДНами, успокойтесь же ж вы, наконец, успокойтесь, вода бесплатная для всех, и водоотведение, за воду нельзя, нельзя взимать плату, ну нельзя, ребята, поэтому можете свои счетчики перестать поверять, перестать вот этой лабудой заниматься, тратить, вы понимаете, вот эти вот попрошайки твари которые сейчас организовали бизнес на индивидуальных приборах учета, их просто надо убивать всех. Вот, ну просто, я, конечно, к этому не призываю, не дай бог. Вот, но тем не менее, ребят, повышаем правовую грамотность. Вода федеральным законом 416 о водоотведении, водоснабжении, водоотведении бесплатно, бесплатно, потому что обязанность по оплате не устанавливается в отношении собственников и пользователей жилых домов и помещений многоквартирных домах. Точка. Ура, аллилуйя. Вот, если к вам еще кто-то придет, почему вы не сдаете показания по воде, посылайте их лесом. Какая разница, они бесплатные. Я вам дальше дочитаю, между прочим. Что вы думаете? Я вам дальше дочитаю. «Действующим в соответствии с законодательством, управляющим, организациям, товариществом собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными и иными специализированными потребительскими кооперативами, созданными в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье. Вот для них, для всех вода бесплатная. Бесплатная». Для всех жителей жилых домов, для всех жителей многоквартирных домов, а также для ТСЖ, ЖСК и другими специализированными потребительскими кооперативами бесплатная. Не морочьте никому голову, вода для всех бесплатная. Все, <смех> лозунги покричали, переходим к следующей теме. Я думаю, что до вас наконец-таки дошло, что, слава богу, хоть вода бесплатная, все. Вода бесплатная, коммунальные услуги бесплатные. Что такое коммунальные услуги? Это содержание так называемого общего имущества, которого нет в жилых домах. Но то, что вам моют подъезды, чинят лифты, моют окна, чинят их там и так далее, как-то что-то тут чинят и содержат, это все относится к коммунальной услуге. Это все тоже бесплатно, понятно, да? Вот, там, там же четко написано, что вывоз мусор тоже бесплатно. Читайте внимательно. Все, все бесплатно, ребята, вообще все, все бесплатно, все халява. Так, поехали дальше. Как же работает бюджетный кодекс? Давайте разберем, как работает бюджетный кодекс. Работает он очень просто. Значит, наш бюджетный кодекс... Поддерживается 44-м федеральным законом о контрактной системе в сфере закупок раб, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. А, да, также при поддержке 35-го федерального закона, в частности об электроэнергии, понятно, да? То есть электроэнергия также закупается городом по а, государственным контрактам. Ребята, госконтракты. Между прочим, здесь наше управо по по секрету сказала, что это а, контракты, которые относятся к густайне. Поэтому вы их не найдете в открытом доступе. Вот. Ну, хотя могли и наврать, но я, честно, не нашла. Я не нашла. Пошла спрашивать в управе у знающих депутатов. Они сказали что-то, что это густайна. Вот. Никто вам это не расскажет, но есть одно место. Я вам в конце расскажу, где место, где посмотреть, что это госконтракты. Поехали дальше. Есть федеральный закон 147 о естественных монополиях. Есть постановление правительства 442-е. Это я сейчас про электроэнергетику говорю, да, но постановление правительства а, по теплоэнергии тоже есть 808 по моему если мне память не ошибает ну в общем короче там есть про каждую услугу есть свои постановления в рамках которых оказываются заключаются договоры с муниципалитетами с исполнителями и, собственно говоря, там все описано. Там описаны технические приколы подключения, снабжения и так далее и тому подобное. Главное, на что обратить внимание, что у нас сети, наши сети, значит, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, любая инженерная сеть, в том числе сеть электрическая, ребята, не является сетью нашей, то есть она не включена в нашу собственность. Эта сеть принадлежит Принадлежит либо ресурсоснабжающей организации, либо исполнителю муниципалитету. Как смотреть, кому она принадлежит. То есть она даже дому не принадлежит, она не входит в состав даже МКД. Сеть инженерная, никакая инженерная сеть не входит в состав дома, это важно, ребят, это очень важно, потому что то, что вам трахают всем мозги, я это точно знаю, управляшки, они вам рассказывают, как у вас должны быть там, вы не туда полотенчик перенесли, вы подняли там тройничок отхода от основной трубы, не в то положение, не в проектное положение и так далее, так вот, управляющая компания вообще не имеет права вот этими делами владеть, почему, потому что сеть им не принадлежит. Сеть принадлежит балансодержателю по акту разграничения балансовой принадлежности. Где прочитать про них? Прочитайте в постановлении правительства 442 по энергетике 808 по теплосети, но по воде там сами найдете, тоже есть постановление. Я просто не помню сейчас номер. Найдете, там четко все написано, что ресурсоснабжающая организация заводит сеть в жилой дом, дальше происходит актирование, то есть либо это целиком принадлежит замкнутый контур, да, все РСОшки, либо идет разграничение балансовой принадлежности, в случаях жилых домов, вот сколько я видела этих актов, все принадлежит РСОшке, это замкнутый контур, они гоняют по нему ресурс. Вот. В случае МКД, там до наружной стены дома идет акт актирование, то есть разграничение идет балансовой принадлежности, часть собственникам принадлежит, да, внутри дома, а часть принадлежит РСОшке, подводящая часть, да. Во всех остальных случаях это все РСОшкина история, поэтому никакая управляшка, если ей РСО не передала такие права, РСО должна передать права, понимаете, на сеть, вот, и тем более никакая управляшка не имеет права приходить к вам отключать. Отключать электричество сейчас отключают. Она не владеет этой сетью, она не пользуется ей, не переданы права даже эксплуатации этой сети. Поэтому требуйте с управляшки смело акты э, разграничения балансовой принадлежности. Смотрите, кто там владелец сети. Если вас отключают, да, и прям пишите владельцу сети, что здесь, блин, СТ, вообще вашу сеть тут во всех щелях там уничтожают и все такое. Вот, то есть uh, управляшки, они вообще никто извать их никак, и имейте про это в виду. Поехали дальше. Я думаю, что этот вопрос понятен. Да? Поехали дальше. Возвращаемся к бюджету. Так вот, есть такая штука. Вот тоже всем сообщаю, как раз таки, чтобы вы понимали. да? ФАС в своем письме номер АС дробь 19, дробь 15 от 3 февраля 2015 года и совместно с Минэкономразвития в письме номер Д28Н-2130 от 8-10-14 года установил, следующий запрет что нельзя закупать услуги по технологическому присоединению к электросетям то бишь это прямой запрет когда к вам приходит управляшка да и говорит что ваш счетчик электросчетчик является технологическим присоединением к электросетям да они ссылаются на статью Гражданского кодекса, где пишут, что в точке присоединения, да, я сейчас, я сейчас попробую найти эту статью, там четко написано, что вот, нашла Гражданский кодекс, статья 539, да, по договору электроснабжения, энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту через присоединенную сеть электроэнергию. Понятно, да, то есть они говорят, что вот вы присоединились по факту того, что вот есть счетчик, вот значит все, что от счетчика вашу квартиру, это ваше присоединенная сеть вы должны оплачивать. Так вот, ребят, это вот для вас. Да, вооружайтесь этими законами. Я хочу, чтобы их все знали и были у нас юридически грамотными. Для вас ФАС разъяснила, что нельзя через присоединенную сеть. Нельзя. Абонентов трогать нельзя. Письма я вам процитировала. Да, нельзя закупать услуги по технологическому присоединению к электросетям. По пункту 8 части 1 статьи 93 закона номер 44 ФЗ. Mm -hmm. Госконтракты, <laughs> все, ребята, замкнутый круг, госконтракты, то есть все-все э, относится к госконтрактам, понимаете, госконтракты, все, все в них упирается. Значит, следующий вопрос. Как найти своих владельцев сетей? Вы можете в администрацию написать, можете по поискать в интернете, кто ваш дом обслуживает. Да? Для энергетиков это все вывешено на сайте ру. Вот Это наша ФАС, Федеральный информационный реестр гарантирующих поставщиков и зон их деятельности. Значит, зоны деятельности, внимательно смотрите. Вот, допустим, у меня мосэнергосбыт имеет право а, осуществлять свою деятельность только на территории а, города Москвы. Он осуществляет свою деятельность в Московской области, он на это уже прав не имеет. Он не является там гарантированным поставщиком, там три компании действуют. Вот, но Мосэнергосбыт там не является гарантированным поставщиком и ФАСом он а, в реестр не внесет. Несем. Поэтому Мосэнергосбыт можете смело посылать и писать фас, вот прям четко давайте фас. Так вот, ребята, значит как же посмотреть, что есть все-таки госконтракты и они работают? На своих сайтах администрации заходите и и ищите, называется, консолидированный отчет э, об исполнении... Э, так, сейчас я скажу точно, как он называется. Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного небюджетного фонда. Э, отчет классифицируется F.0503-317. Вот. Так вот, открываете этот отчет, ищите там э, строку ЖКХ, вот и читаете сколько у вас сколько у вас там у меня код расхода по бюджетной классификации три ноля ноль пять ноль один дальше куча нулей в конце стоит двести это КБК вот так вот за 2019 год город Москва потратил четыре ерда девятьсот пятьдесят три миллиона семьсот тридцать две тысячи 413 рублей 65 копеек за коммунальные услуги города. 4 ерда, почти 5. 4953 5 ердов, ребята. 5 ердов город Москва потратила уже на вас. У вас все оплачено, и мы это все видим по отчету. Отчеты они не скрывают, даже если они скрывают госконтракты, да, то здесь они ничего не скрывают. Поэтому коммунальные услуги у нас оплачены городом. Значит, наши управляшки все тоже оплачены, их работа вся оплачена. Вода у нас безоплатная. Мусор у нас тоже безоплатный. Внимательно читаем, там тоже есть про мусор. Вот. Поэтому я не знаю, какие они могут еще применить к нам санкции, да, чтобы с нас чего-то вздергивать. Пожалуйста, ребята, донесите эту информацию до всех. Я здесь постаралась достаточно плотно эту всю тему осветить, да, уже включайте голову, Но ну уж вода-то точно по 416-му 15.1 бесплатная, ну уж в этом-то вопросе отбейтесь. Вот это касается всех тех, кто мне пишет, ну давайте мы согласны платить по советским ценам, ну давайте мы согласны платить за транспорт. Я вам точно скажу, ребята, я изучала советское законодательство, в советском законодательстве тоже вода была бесплатная. С Вас тоже имели в СССР. Тоже, но там, знаете, аккуратненько, <смех> аккуратненько, вот, Вы, вам, вам рассказывали, что да-да-да, водичка это бесплатная, но за транспорт мы берем, транспорт это коммунальная услуга, это деятельность по доставке. Понятно? Деятельность по доставке оплачивается из бюджета. И в Советском Союзе тоже деятельность по доставке оплачивалась из бюджета, просто вы этого не знали тогда. Тогда были еще неразумные, не знали. Вот. И, и там, и там все время было все бесплатно, потому что это ресурс, который а, а, принадлежит народу. Народу принадлежит земля, да, и все, что над ней, и все, что под ней. Да. Раз народ передал эту землю муниципалитету, ну уж промолчал. Это называется юскогноз, да, с молчаливого согласия. В международном праве есть такая норма аксиома права, да, с молчаливого согласия перешло все муниципалам. Поэтому, ребята, э, я вам разложила на пальцах, да, почему все услуги являются оплаченными, почему мы ничего не должны, и я вам рассказала, с чего начинать и где что запросить. Да, давайте кратенько подведем, с чего начинать. Значит, первое, начинайте с осознания того, что вы не владелец земли, на котором стоит дом. Выясняйте, кто владелец владелец по закону муниципалитет, можете сделать запрос в муниципалитет, подтвердите, что вы владелец, все. Второе, ищите устав, ищите устав, читайте, вам там много чего положено по первой версии. Вот. Третье, третье, осознайте, что вы власть в своем городе, не какой-то МРПР, не какие-то там депутаты, а вы жители. Если вы прописаны, все, вы власть. Более того, вам скажу, если вы прописаны, ребята, вы очень на что много имеете вообще. Не просто там какой-то там соцпакетик, да, сраненький. Не просто там какие-то эти, а железнодорожные билеты. Вы там все-все-все имеете на все это дело. Просто никто не просит. Как? Это другой вопрос. Да, это мы пока дойдем и до этого. Подождите, давайте сначала воду, воду с коммуналкой отобьем, потом все остальное. Вот, вы имеете на все право. Вы жители, вам все должно быть обеспечено. Вы посмотрите, пожалуйста, ваши бюджетные, бюджетные отчеты, и вы увидите, сколько там налогов собирает ваш город, сколько у вас там доходов в бюджеты, да, они там просто шоколадные, просто шоколадные. Сколько ваш город тратит на медицину, вы, вы там закопаетесь, понимаете, такой лакомый кусочек тыринья бюджета через медицину. В общем, поизучайте, это тоже очень забавно. Ребят, все, подводим, значит, итог. ЖКХ бесплатное. Должно быть, управляющих всех в лес. Значит, у управляющей компании нет права общаться с жителями города, нет у них такого права. У них нет права обращаться к жителям домов жилых. Нет у них такого права. У них нет права делать какие-то предписания, претензии и так далее и тому подобное. Если есть претензии, это должна делать ГЖ и Государственная жилищная инспекция, но не управляющая компания. Управляющая компания не наделена правом общаться с жильцами. Как понять? Очень просто понять. Запрашивайте договор между администрацией и вот этой вот управляющей компанией, а то, может быть, она вообще на незаконных основаниях. И смотрите, что там по этому договору управления, доверительного управления, что имеет право делать управляшка, а что не имеет права. И вы удивитесь, что она не имеет права собирать своего с денежных средств. Там этого не прописано. Раз это не прописано, это называется самоуправство, захват власти. Да, ну и так далее и тому подобное. То есть здесь, здесь уже полный, полный фронт работы над подачей в суд. Вот, и над разгромом управляющих компаний. Ну, вообще, честно сказать, э, не вижу смысла, да. Их надо просто поставить на место, ну, а иначе кто нам будет подъезды мыть? <св> вот, надо их поставить на место просто, чтобы они не лезли к жителям. И администрацию вообще-то поставить на место. Кормушку-то надо закрывать. Бюджетом все оплачено. Ну, что же нас за, за идиотов-то держать? Мы не идиоты, мы проснулись. Все, ребята, мы все понимаем, как это все работает. Ну, кому-то придется пострадать, да. А то уже я смотрю, вы свои денежки не знаете куда припрятать, да, уже там подполы забиты, подвалы забиты, фуры забиты, Москва 13-товарная, вся стоит забитая вагонами с деньгами, да, куда же их еще-то девать, вы уже, я не знаю, с жопы у вас лезет, все, мало вам денег». А то, что бабушки там последний хрен без соли доедают, ну кого это волнует, да, наш биопланктон, как это называется, биоресурс по федеральному закону, который единственный включен в юрисдикцию РФ, вот, ну с биоресурса надо качать, конечно, как нефть, а чё ж нет-то, с бабушки-то, ну вообще, ребят, хорошо устроились, но надо вас подвинуть чуть-чуть, погуляли, надо и честь знать. Все, валите. Вот, поэтому, ребята, давайте просыпаемся. Все оплачено. Надо брать власть в свои руки, наводить порядки в наших городах, селах и поселениях. Все, всем удачи, всем пока.